Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем двигаться по пути нашего чудесного марафона, который дает связь с ресурсами, обучает наш ум видеть по-другому, мыслить по-другому, воспринимать по-другому, расширяет наше сердце обогащает наше пространство и жизнь. Интересно, как давно я живу? Не просто в рамках этого воплощения, а сколько раз были у меня калейдоскопы начала? Смерти и перерождения. Сколько взлетов и падений. Сколько раз я испытывала страх, вину, гнев. А сколько раз испытывала любовь, энтузиазм, веру преданность, несчастье. Цепочка калейдоскопов. Сегодня я приглашаю вас в удивительный путь. Почувствуйте цепочку калейдоскопов. В своем теле именно оно соткано из опыта вашей души именно физическое тело в каждой клеточке несет память о родовых приключениях и об всех измерениях, в которых Путешествовала эта неугомонная, познающая себя через себя и пиная света душа. И передающими импульс и эстафету, указывающими путь. В этом путешествии для нас с вами были рельсы нашей родовой системы. Оглянитесь назад и почувствуйте, что род – это ваша кровь. И те каналы, по которым она протекает в теле, это и есть те самые рельсы. И где-то в теле есть точки боли, и это родовые узлы. И где-то в теле есть отсутствующие органы, и это будут проявлены изгнанные души. Где-то в теле прямо сейчас есть застои, и так душа говорит, я не дружу с тобою. Сегодня я приглашаю вас в путь благодарности каждому мужчине вашего рода, к ощущению силы ваших дедов, ваших предков, ваших корней, и невозможно начать счастливо жить и поклониться ей, если не реализовать поклон всем неалицеприятным событиям и обстоятельствам, которые были проявлены в родовой системе как отвергнутые, забытые и изгнанные мужчины. И я приглашаю вас, станьте тем человеком, который перестанет делить на хорошее и плохое. И прямо сейчас Закрыв глаза и зайдя в свое сердце, Увидьте перед своим внутренним взором Всех разбойников, всех невеж, Всех тех, кого не любили, Кому проявляться запретили, Кого называли плохим, не таким, Неугодным, кого потеряли, кого забыли, Увидьте глаза и глазенки, До страха в селезенке. Те, кто был похож больше на зверя, чем на человека, Но в нем теплится божественная искра От века к веку. От века к веку. Все убийцы, все насильники. Вот они. От бессилия отвернулись уже, не веря в то, что найдется в этом мире. Хоть один человек, который готов повернуться к ним лицом и не назвать под лицом. Посмотрите глазами любви на все эти части. И представьте, как вы становитесь перед ними на колени. И говорите «Благодарю! Я благодарю тебе тем, что я есть, я живу, и благодарности моей не счесть, ведь без тебя не было бы меня» ни дня, без тебя не было бы меня, ни дня. Возможно, ваша душа сама ждала веками этой встречи, и вы вдруг потеряли дар речи, это не важно. Почувствуйте сердцем сердце каждого, как наполняется на каждом вдохе, ваше русло силой, суперсилой и растворяются все охи. как освобождаются на каждом вашем выдохе и обновляется сценарий всех участников этого сериала. Да будет свет в этом кинотеатре, место разделению, Войне и борьбе больше нет. Да будет свет, да будет свет.